Друзья, всем привет, с вами снова Дмитрий Каштанов. Добро пожаловать на мой YouTube-канал. И в этом видео я хочу поделиться а, по поводу первой поставки на адрес как ее создать, как ее отправить. И постараюсь это видео сделать а, коротеньким, а, без лишней воды, а, не совсем длинное, а то и так поступает замечание, что слишком длинные видео записываю. Так, ладно, приступим к делу. Для того, чтобы отправить на первую поставку, нам нужно создать сначала заказ. В этом заказе мы заполняем наш баркод товары и в каком количестве будем отправлять. То есть какой, какой товар и в каком количестве мы отправляем. Для этого нужно перейти в продажу со склада Valbris, создать поставку и скачать шаблон заказа. После того, когда скачаем, откроем нашу Excel таблицу, нам нужно перед собой держать баркод нашего товара. Поэтому переходим в карточку товара и берем просто копируем наш баркод, то есть тот баркод, который мы планируем отправлять, и вставляем в наш шаблончик. Так, вот здесь я вставлю, быстренько вам покажу. Так, я хочу специально вам показать пример 5 э, видов товара. Э, представим, что это будет у нас один вид товара э, и, пять, э, и всего 5 разновидностей его. То есть, допустим, там красный, зеленый, желтый, серый, и, там белый. Э, чтобы не путались новички э, и не кидали в монопоставку разный вид товара. Даже если он называется одинаково. Так, по поводу количества. Я, допустим, хочу отправить первый вид товара 100 штук, второй 25, и все остальные по 25. Вот, сразу хочу сказать, в этом примере хочу в поставке отправить два вида короба. В один короб положить один одинаковый вид товара. Вот, поэтому я указал 100 штук. Допустим, мои коробочки будут 60 на 40 на 40 размером. А во второй короб положить 4 вида разных товара по 25 штук. То есть, это нужно, я хочу показать, точнее, как пример в привязке, чтобы мы новенькие не путались с привязками. И как, какой баркод, какому штрих короба, как привязывать и где это все как дело указывать в таблице. Поэтому вот такой вот сложный пример решил указать. Так, сохраняем. Переходим в наш заказ. И тут мы э, определяемся, на какой склад мы будем отправлять. Ну, сразу хочу сказать, что э, лучше первую поставку отправлять на центральные склады либо Каледина, либо Подольск. Э, так как э, эти склады, они, ну, у них продаж идет по всей России. Вот. А все остальные склады, такие как Казань, это региональные. Ну, давайте я вам сейчас покажу. Просто не на Коледни уже. Заказ стоит, а мне сейчас не даст заказ на определенную дату поставить. Давайте я вам покажу Каледина, точнее Казань. Так, выбираем Казань, находим наш, вот наш шаблон, нажимаем загрузить и дальше он нам спрашивает, какой вы хотите выбрать тип поставки. Тут вот здесь, кстати, инструкция, по ней можно посмотреть и уточнить, что подходит именно вам. Но я вам уже ранее сказал, что я хочу э, в этом примере сделать два короба. Один короб будет моно, второй будет микс. То есть я для себя определился. Поэтому у меня в одном коробе будет лежать, вот видите, 100 э, количество товара. А в другом коробе будет 4 вида разных товара по 25 штук каждый. То есть по сути у меня будет два одинаковых размера коробки 60 на 40 на 40. Выбираем моно плюс микс. Делаем создать заказ. Нажимаем кнопку создать заказ. Так, заказ успешно создан. Через 3 секунды появится в заказах. Так, смотрим. Вот, действительно, 200 штук. Казань. Так, переходим, переходим, переходим. В план поставки. Вот появился наш заказ. Чтобы поставить наш заказ, заказ в план, нужно ну, сначала посмотреть лимиты. Допустим, вот Казань. На какое число мы там примерно хотим поставить. Вот, смотрите. А, наш а, заказ считается как микс Если мы выбираем моно плюс микс То это будет микс поставку, Вот видите, способ поставки Микс Вот, не путайте Если моно, то это моно Если микс, то это микс А если моно плюс микс То он тоже относится к миксу Поэтому мы лимиты смотрим здесь по миксу Так, лимиты, Казань Ну, допустим, там 10 там, ноября есть. Ну, допустим, видите, 425 осталось мест. Это единица товара, то есть количество единиц товара. У нас всего 200, поэтому мы сможем отгрузить э, на это место. Э, точнее, на этот день, 10 ноября. Так, нажимаем «Запланировать поставку», выбираем наш заказ, э, выбираем «Ноябрь 10» и жмем кнопку «Запланировать». Поставка добавлена, через некоторое время появится в плане. Отлично. Давай, смотрим. Так, она еще не появилась? Обновляем. Вот она должна появиться, вот тут, в самом верху. Вот, смотрим, она появилась, 200 штук. Так, мы на нее нажимаем. Что дальше нужно делать? Дальше нужно нам сгенерировать наши штрих-код коробов. Переходим генерация он спрашивает какое количество ну и как я уже раньше объяснил что я хочу вот на примере показать как я отправляю две коробки моно плюс микс 5 видов товара нажимаем две коробки жмем добавить рекомендую сразу вот, нажимаем кнопку выделить все нажимать распечатать и вот здесь вот не распечатать а сохранить как pdf выбрать сохранить и на своем компьютере либо в Google диске, или там в каком-нибудь своем облаке всегда сохранять вот эти вот форматы, потому что, не дай бог, ваш, ваша привязка, что их кодов слетит, вы будете потом искать, а, к примеру, ваш груз уже находится в пути, и вы ничего с этим сделать не сможете, и старые не, не помните, где они находятся, поэтому сохраняем PDF и где-нибудь храним их, как с отдельным номером, например, номер поставки, называйте папочку, все отлично. Дальше. Нажимаем кнопку «Выгрузить в Excel». Почему? Потому что нам пригодится для привязки нашего товара к штрих-коду наших коробов. Вот это вот, видите, номер. Вы его вот так скопировать не сможете, у вас получится ошибка. Поэтому нажимаем «Выгрузить». Он открывается у нас в Excel. -ке. То есть вот этот штрих-код короба мы можем просто потом в шаблоне для привязок использовать. Так, дальше. Дальше. Нажали выгрузить. Переходим к привязке кодов. Скачиваем шаблон. Как в заказе. Так, шаблон мы скачали. Нажимаем разрешить. Так, здесь сразу меняем формат ячеек на числовой. Так, сейчас я сразу вам раскрою, чтобы вам было видно, что тут и как. Так, вот. Так, здесь мы вводим в этом столбце, вводим наш э, баркод нашего товара. Какое количество. Здесь, э, точнее, какой вид, а тут указываем, какое количество. А тут мы указываем наш э, штрих-код нашего короба, который мы делали выгрузку. Так, где он у нас? Сейчас он откроется. Так, вот, смотрите. Вот наш штрих-код переходим в карточку нашего товара и мы и как и ранее создавали в заказе первый вид товара мы указываем 100 штук то есть вот 100 штук и для своего примера допустим мы возьмем вот этот вот вид штрих-кода корова как моно. и укажем здесь то есть, вот для этого вида товара это будет целая коробка. Вот одна-одна. Если ваш, э, у вашего товара нет срока годности, здесь мы просто ничего не указываем. Так, дальше. Э, остальные четыре вида товара вот мы просто вставляем здесь. Указываем 25. Так, дальше. То есть, тот, тот, тот товар, который мы указывали в заказе. По 25 штук в каждый Так. 25. И вот этот вид товара у нас тоже 25. Так, вставляем. 25. И вот у многих вопросов Что вот сюда вбивать? Сюда вбиваем э, штрих-код нашего микс-короба. То есть мы определили, что один короб у нас будет моно, второй будет как микс. Так, мы его копируем, переходим сюда и везде просто вставляем его. Вот видим, что у нас одна коробка едет, а вот у нас пошла вторая коробка. Штрих-код короба везде повторяется, а вид, сам товар, вид его вот, изменяется. Поэтому... В одной коробке, допустим, у меня вмещается 100 а, штук одного товара. Вот я для одного примера вам показываю. Дальше вспоминаем название а, этой Excel-таблицы. Сохраняем ее. Так, сохраняем. Переходим в наши привязку штрих кодов. Нажимаем «Обзор». Так, у нас там был а, вот этот вот. Все, нажимаем «Открыть». И если у нас все правильно загрузилось, то есть мы все правильно указали, наше количество товаров совпадает с количеством нашего заказа, то у нас все дело здесь отображается. Мы нажимаем просто «Сохранить», данные успешно привязаны. Дальше. Переходим дальше. Здесь данные нашей общей поставки. А, так как я из города Саратова, и у нас здесь нету а, складов Валдерис, мне приходится отправлять транспортной компании. Если вы отправляете из своего города, а, конечно же, вам проще. Вы можете просто сразу данные вбить свои, и все. А, вот смотрите, нажимаем а, галку, и многие говорят, мне не активно, я не могу редактировать. Все правильно, потому что сначала нужно нажать галочку, нажать кнопку «Редактировать». Вести имя водителя, фамилию, марку машины и гос... номер машины. И указать, что у вас палеты или кораба. Если мы отправляем транспортной компании, я здесь ничего не указываю. Вот. Но в этом случае у вас вот здесь всегда будет э, висеть ошибка. Вот смотрите, сейчас написано, не залиты шкаф короба, не указано количество корабов, палет, шкаф поставки. А, вот эта вот ошибка Она сейчас буквально исчезнет Минут через, не знаю, 5-10 Примерно Если вы при, правильно сделали привязку вот Открываем просмотр штрих кодов У вас вот это до сих пор вот тут вот все привязано То это все исчезнет а на это не обращайте внимания Если вы отправляетесь в транспортную компанию У вас этих данных нет Многие указывают здесь какие-то выдуманные данные Я рекомендую здесь вообще ничего не указывать а, Пускай здесь будет висеть вот эта ошибка Будет написано, не залитые поставки, по-моему, и не указано количество коробов. Вот она и есть, вот эта вот ошибка. Пусть это ничего страшного. Самое главное, самое главное, это чтобы у вас была привязка ваших штрих-кодов коробов. Вот здесь, то, что я вам 15 раз повторяю, показываю в каком месте. То есть, если вы глянете там и скажете, что Дмитрий сказал, что ничего страшного, и у вас тут ничего не будет, то это, ребят, страшно. Вот Я вам еще раз говорю, вот это вот чтобы было привязано. Если у вас она привязана, то у вас через некоторое время вот эта ошибка, где вам, э, так, вот эта ошибка, где написано не залиты шака корба, она у вас исчезнет через некоторое время, потому что тут не, не сразу все прогружается информация. А вот это вот поставки, это ничего страшного. Как только вам пришлют, э, позвонит менеджер э, деловой колени на согласование даты. После прибытия вашей, вашего груза э, в терминал в тот город. Э, короче, на склад деловых линий в том городе, где вы будете отправлять э, на склад, допустим, вот, в Казань. Вот, в Казань. Как прибудет, с вами вам позвонит менеджер, э, согласует дату поставки. Э, через некоторое время вам на почту пришлют данные водителя э, марки, госномер машины. Мы вот нажимаем галочку, нажимаем редактировать. кнопочку, вот видите. Потом не говорите, что я не говорил. Вот тут неактивно. Нажимаем редактировать. Указываем два короба. Пишем, допустим, там данные. Ну, к примеру, там Иван. Иванов. Ну, марка машины какой-нибудь там, я не знаю. Газон. 28 181 марка ну и какой-нибудь там я не знаю номер, к примеру вот такой номер будет вот и нажимаем сохранить. Все. Он пишет, что пропуск успешно сохранен, вот. Но на самом деле это не пропуск, ну как сказать, он данные успешно сохранены для пропуска, вот. Но еще нужно заказать пропуск, сам пропуск. Заказать пропуск появится буквально, ну, тут дольше появляется, не знаю, обычно минут через пять, но бывает, когда сайт виснет, чуть дольше. Вот в этом месте появится дополнительная такая вот, как сказать, активная ссылка «Заказать пропуск». На некоторых складах эту надпись не стоит ждать, потому что там нету. Какие склады, вот они здесь. Вот видите, адреса складов. Я нажал, Подольск, Каледина, Новосибирск. Вот мы увидим, да, нужен пропуск, нужен пропуск. Вот тут ничего не написано, поэтому она там не появится, ее не стоит ждать и не стоит писать техподдержку, в сервис деск. Поэтому, вот видите, нужен пропуск, Казань. Все, значит, нам придется ждать пропуск наш. Вот тут она появится. Так, Сейчас она появится. Я тогда э, на паузу нажму и потом позже покажу, покажу, как что заполнять. Так, ну вот, друзья. Э, примерно прошло 15 минут. Э, появилась вот такая вот рамочка. Отличная поставка номер такой-то готовой приемки на вклад Казань. И вот тут вот ошибка э, не появилась. Точнее, не осталась. Почему? Потому что я здесь привязал данные. Я показал, когда привязывал если мы данные не привязываем то у вас должна быть ошибка не привязаны шека нету не залиты шека поставки и не указано количество коробов в поставке то есть вот эти вот данные мы же не указываем перед тем как отправляем транспортной компании и она здесь эта ошибка будет висеть когда мы отправляем сами или например нам уже данные прислали мы эти данные ввели. Обязательно сидим ждем, как вот сейчас примерно 15 минут, вообще до 30 минут может быть не приходить, точнее вот этот заказать пропуск не появляться. Вот вот эта рамочка появилась, появляется заказать пропуск. Нажимаем его, так спускаемся и здесь то же самое, те же самые данные, что мы вводили, вводим и здесь. То есть Иванов, Иван Иванов, марка, номер, телефон, бывает присылают номер телефона, деловые линии бывает, не присылает я всегда указываю свой на этот номер телефона никто никогда не звонит даже если кто-то позвонит я думаю, что я также могу решить вопрос по телефону с горячей линией деловых линий, какой-то вопрос у них возникнет но никогда никто не звонит лучше указывайте всегда свой в принципе все, что хотелось бы сказать по поводу первой поставки когда мы привязываем наши наш товар, баркод к нашему штрих-коду короба а, здесь мы указываем, вот, смотрим 100 а, штук и короб у нас тут появится как моно вот а, здесь получается 4 вида товара и этот короб один и тот же как микс но если вы привязали это все дело успокоились у вас все а, удачно загрузилось к вам приехали забрали но тут а, нужно обратить особое внимание я, например, делаю вот так. Я всегда распечатываю вот такие вот а, листочек формата А4 с, ну, просто с нашим штриходом а, короба. И напротив каждого сверху вот тут вот пишу. Там, товар такой-то, там 12 штук а, в одном коробе. Если это будет микс-короб, например, так товар такой-то, там 24 штуки. И вот напротив вот этого вот номера а, нашего штрихода кода короба. Потом второй штрих-код короба, третий, четвертый, пятый, сколько у вас там их. На каждой коробке, где я раскладываю товар, сверху маркером пишу. Там товар такой, то столько штук, товар такой, то столько штук. Сверху. Потом просто беру штрих-код, приклеиваю на тот товар, в котором лежит тот товар, который вы указали. То есть, если вы перепутаете, вы понимаете, у вас получится путаница. В принципе, у вас тут никакой ошибки не должно вылезти у вас все привяжется, но валберс не знает, куда вы там приклеили эти штрих-кодка код короба, поэтому с этим внимательно, вот, и всегда приклеиваем только там, где, ну, то есть, и, и, и где имеется соответствующий товар, который вы привязали. То есть, если, смотрите, если мы, допустим, вот на этот 43, 20, 67, 36 привязываем вот этот товар, допустим, как мы определились, товар у нас один, а, допустим, размер, размерный ряд там номер один, вот, а, то и на коробки мы должны, на той коробке, где товар у нас лежит, 100 штук, приклеить именно тот штрих-код короба, который вот этот вот нам мы привязали здесь, вот, не перепутайте. Ну, в принципе, эм, сложного ничего нету, проверяйте количество заказа в конце, когда он вам э, подсчитывает общее количество, э, то, что вы вот тут вот у вас должно получиться то же самое количество, что вы и отправляли в заказе. А то вы можете написать вот тут, допустим, еще 25, к примеру, да. И у вас получится там не 200, а 225. А у вас заказ был на 200 единиц товара. Это уже будет считаться как ошибка. Поэтому с этим внимательно. Вот. Лучше всего такой, так сказать, совет, особенно как для новичка. Ручку никуда мы не торопимся берем листочек, распечатываем вот в таком виде вот штрих-код короба и ручкой сверху подписываем но потом приклеиваю не эти же с подписанной ручкой а соответственно другие я чисто печатаю вот. но, чтобы вам понятно было не перепутать, вот напротив каждого вы помечаете и приклеиваете. но я буду, наверное, видео заканчивать для тех, кто хочет получить пошаговую инструкцию первой подставки именно вот с использованием транспортной компании «Деловые линии», я подготовил чек-лист. Сразу хочу сказать, чек-лист будет не бесплатный, так как я туда вложил свои наработки и лайфхаки, какие-то ответы на вопросы. Если кому-то будет интересно, переходите в описание под этим видео, там все будет расписано, написано, показано и так далее. Я буду заканчивать это видео. Надеюсь, это видео было полезным и интересным для вас. Не забывайте ставить лайки, подписываться на мой канал, ставить колокольчик. С вами был Дмитрий Каштанов. Всем пока.